Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, репутация, само собой, нужна. Получаем новые эскизы, получаем новые чертежи, можем купить какие-то стартовые эпики и получаем все же скидки у торговцев, если речь идет о каких-то там старых фракциях. Если поговорить о новых фракциях, которые имеются в df то мы получаем всякие там игрушечки, всякие доступы к другим расцветкам драконов, которые нужны для ачивок. Это все, конечно же, интересно. Но тот, кто играет со старта, конечно, уже имеет максимальный ренован. Это понятное дело. Парагон сундуки потихоньку открываем и все в этом роде. Но некоторые же люди только вернутся в игру. Некоторые только там DF недавно купили. Кто-то там подписку вновь возобновит, например, к обновлению 10.07. И компания Blizzard это все чувствует и вводит различные бонусы для того, чтобы люди быстрее вклинились в текущий темп игры. И в обновлении 10.07 будет увеличение получаемой репутации. А каким именно образом, давайте обратимся к Вовхеду и все это глянем. Первый бонус это Dragon Scale Favor. Милость драконьей экспедиции. Увеличение получаемой репутации в течение дня на 10%. Абсолютно, то есть от всех источников. Убийство рарников, использование каких-либо баджей. Круто, ну да, неплохо, там, сдавим артефакты, например, которые получили из почвы и сумок, и вылутываем кучу репутации. А если под хуманом? А если под ярмаркой? Ого, звучит круто. Дальше. Милости с кары. Аналогично с клыкарами. 10% в течение дня. Берем баф, идем варить суп. Получаем кучу-кучу репутации. Дальше. Кентавры. Берем баф, идем на охоту. Каждый этап охоты будет давать вместо 15 очков репутации, 16 или 17. Окей. Вальдракины, пожалуй, самая такая тяжкая фракция в плане своей прокачки, поэтому баф для нее действительно ценен. Действительно, ценен на нее баф. Локалок мало, итомы как-то мало лутаются для прокачки с этой фракцией. Убийство рарников хорошо приносит репу, дача ключей. Но делать это на твинке, я не знаю, будет ли это кто-то делать. В общем, думайте, да, смотря, то есть где находятся ваши чертежи, эскизы, там различные расцветки для драконов. Берите именно этот баф и накачивайте себе кучу-кучу репутации. Ждем 10.07. Берем бабчики и развлекаемся. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!